всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с одним устройством который был на моем канале а именно машинка для стрижки волос philips симметричной серии которая располагает сейчас справа и для данной машинки несмотря на то что есть чехольчик в комплекте и но внутреннее пространство сделано так что не удовлетворительно в использовании данного чехла он не удовлетворяет тем требованиям по хранению переноски ну, по хранению еще может быть но когда его достаешь там постоянно все выпадает но и тем самым создает некоторое неудобство но в данном случае есть вариант который был найден на алиэкспресс в данном случае это чехол тоже для соответствующей машинки для компании Philips, но для триммера тоже симметричной там серии. Но в описании увидите для каких триммеров предназначен этот чехол, что туда можно положить, ну и соответственно в последующем хранить и переносить. Все это пришло достаточно быстро, в течение где-то трех недель, как обычно срок. Но помимо того, что снаружи была покупка, было еще и черный пакетик, как правило, туда и укладываются эти все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 прозрачная клеемка, от которой избавимся дальше здесь есть ручка для того чтобы переносить куда вам необходимо это сделать без особых проблем и также есть кстати, стандартная уже питовая гамма, которую мы уже видели в другом случае чехла, а именно конкретно чехла для триммера который тоже есть на моем канале, ну и все желающие могут посмотреть два замка, здесь нет каких опознавательных знаков какому Louis принадлежит, ну вот такой чехол здесь, как и в предыдущем варианте для триммера, мягкая фланелевая прокладка в который укладывается. И также есть вот карман тоже внутри. Планелевая прокладка и соответствующий замок. Вот стандартные уже материалы Элла для того, чтобы противодействовать наружным осадкам, то есть водостойкий. Но ну, если вы воду, конечно, положите на неопределенное время, он, конечно, промокнет. Ну так от дождя спасти сможет. И вот такое вот внутреннее пространство достаточно эргономично все сделано и под соответствующие элементы триммера, ну а в нашем случае элементы машинки для стрижки волос. Так, давайте сейчас посмотрим что из себя представляет чехол почему я его заменил, имеется в виду фирменный чехол Philips, как там осуществляется укладка и какие проблемы возникают. И в следующем варианте мы посмотрим и сложим в этот новый чехол те элементы, которые присутствуют в комплектации машинки для стрижки волос. И давайте приступать ну итак, давайте рассмотрим чехол исходный вот в таком он виде я уже это демонстрировал так вот вы его открываете и если вот так будет открывать он постоянно у вас будет выпадывать есть конечно вариант запихать все вот сюда в это пространство что я сейчас попытаюсь сделать ну что как видите тоже заставляет определенное неудобство и в таком случае вот так вот если машинку положить то еще вроде как более менее, но опять вот при вскрытии у вас получается вот такой вариант, но данный вариант неудобен, надо вот это все доставать, вон у вас выпадает щетка в случае можете потерять ну и так далее и давайте сейчас посмотрим как это все умещается в новом чехле из старого чехла, то есть эта машинка давайте приступаем и давайте теперь берем новый чехол и попытаемся уложить сюда машинку Mm-hmm. Итак, я вам продемонстрировал чехол для укладки элементов триммера Philips. В нашем случае мы использовали для машинки для стрижки волос Philips с элементами, которые достаточно хорошо все сюда вмещаются, переносится хранятся никаких неудобств не доставляют. Тем самым у вас всегда машинка находится надежно чехле ну и плюс то что осуществляется транспортировка до мест использования ну и также при открытии все у вас находится на своих местах где вы можете увидеть достать и произвести те или иные действия каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию о чехле предоставил вашему вниманию выбор только за вами всем спасибо за внимание кому это было полезно